Друзья, всем привет! Сегодня будем обсуждать, на мой взгляд, самый страшный закон, который сейчас приняла новая администрация. Это закон, который позволяет детям, которые пересекли границу с Мексикой, легализоваться в США абсолютно законно. Вот, по-моему, это дети до 10 лет, если я не ошибаюсь. И вы знаете, я когда прочитала, что они это сделали, мне, честно говоря, просто стало жутко. Потому что ну, есть такие категории, как там, инвалиды, как дети, как старики. Это те, о ком мы должны заботиться. А сейчас, поскольку там вот, вот, там вот простите меня, в Латинской Америке ситуация очень плачевна, и караванами они идут сюда, они будут закидывать своих детей сюда. И дети здесь остаются абсолютно без присмотра. То есть они брошены на произвол судьбы. Вы понимаете, вот вообще весь ужас происходящего. Сейчас несколько представителей ездили на границу вот, с Мексикой и посещали эти лагеря передержки. И я видела оттуда фотографии, это ужасно, это ужасно, как эти дети сейчас там содержатся, они спят на матрасах, без какого-либо белья, голове, голова к голове штабелями укрыты они непонятно чем. Вы знаете, ребята, и то ли это спальные мешки такие, но вот оно выглядит как фольгас, Внешний вид это как фольги. Разделены все как в какой-то лаборатории просто клеенкой. Я не знаю, что это, это. но Это просто ужасно. Но вы знаете, когда на это идет взрослый человек, который осознает, для чего он это делает, который понимает, какие будут последствия, который понимает, на что он готов пойти для того, чтобы жить в США или получить американское гражданство. Но это все понятно. Но когда вы такому колоссальному, ну, я не знаю даже, как к чему, испытанию или такой страшной судьбе подвергаете детей абсолютно осознанно. Вот у нас Байден сказал, иммигра... к мигрантам он обратился из Латинской Америки и сказал, не приезжайте в США. Потому что там вот эти приграничные тюрьмы Или что это переполнены Потому что мы не можем Такой поток населения сюда вот Принять и так далее И вместе с этим он сказал Что всех детей Они будут автоматически легализировать Вы что, вы что Вы кому это говорите Вот тем голодающим в Гватемале Он это рассказывал Они тебе не то что десятилетнего ребенка Они тебе годовалого ребенка через забор перекинут. Потому что у них ситуация безвыходная. Вот они как раз заложники этой ситуации, которые поступаются тем, что они отправляют сюда своих маленьких детей. Вот я не знаю, у кого как, как развиты дети, но... У меня тоже двое детей. Я вот когда об этом говорю, у меня, допустим, мурашки по коже идут, потому что у меня ребенок один шести лет, а второй 10. Я не представляю, как вот мой даже десятилетний сын здесь бы выжил, да вообще где бы то выжил без присмотра сегодня. То есть абсолютно брошенный маленький человек, не говорящий на... Языке страны, в которую он приехал. Вы знаете, это не глупость. Я понимаю, что одной из наших партий очень нужны голоса. Я понимаю это все. И я понимаю, что они набивают своих избирателей. Но, ребята, ну не ценой же детей. И не судьбой же детей. И не судьбой этих людей и так ну, как бы обиженных и несчастных. Я не знаю. Честно говоря, мне кажется, может, я там чересчур эмоционально. но, вы знаете, когда дело доходит до детей, мне кажется, что это фактически преступление, то, что они делают. И почему молчат все эти организации, почему ЮНИСЕФ молчит? Я понимаю, они вам скажут, мы же их там на машинах не отлавливаем и на свою границу не завозим, но вы делаете все для того, чтобы... Дети одни, без взрослого присмотра, появились в этой стране. Дети одни научились и стали здесь как-то выживать. Вы на этих детей возложили такую ответственность, понимаете, ведь почему они этих детей же отправляют сюда? Потому что они надеются, что дети потом их смогут как-то забрать, и они смогут жить в этой стране. Потому что они не видят перспективы там в своих странах, это понятно. Но как вы, американские лоумейкеры, умные образованные дяди и тети, не понимаете, что вы сейчас делаете? Или вы понимаете, что вы делаете? Вот очень хороший вопрос. Или вы понимаете, что вы делаете, и вам наплевать на этих малышей? Ребята, обязательно напишите, что вы на эту тему думаете. Обсудим это в комментариях. И не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал и ставить колокольчик. Когда мы с вами будем видеться чаще. Пока-пока.